Ребят, всем привет! Сегодня я выбрался в свои любимые места на рыбалку. Единственное, что они очень сильно заросли. Я как бы планировал ехать в одно место, но по факту все заросло орешником. И я туда не попал. То есть масла через него на лодке крайне чревато, потому что вы знаете, что у орешника такие колючки, что можно просто себе лодку покромсать полностью. Я стал в таком заливе, он в принципе тоже заросший, но... Есть вероятность того, что здесь можно будет половить и карася, и красноперку. Это такое пробное место. Вот, вот туда я буду забрасывать. Немножко прикормил, чтобы подошла рыбка. Ну, чтобы я посмотрел вообще, какая здесь рыба, какие размеры есть. И, и буду начинать рыбалку. Смотрите ловить я сегодня буду на опарыша и на красного компостного червя прикормка у меня будет вот запаренная макуха и консервированная кукуруза я ее перемешал, она дает и запах и соответственно более крупные особи я думаю должны соблазниться именно на кукурузу <coughs> вот такой заливчик красивый, живописный но плохо то, что все-таки действительно все очень сильно позарастало. В прошлые годы Столько травы здесь не было С чем это связано, не знаю Может из-за жиры Но в общем ладно Это все лирика и не Сейчас я кормлюсь и начинаем рыбалку Первый карасик нарисовался. Видимо, он кукурузку немножко поддергивал, но не хотел ее брать. Он такой небольшой. перочка маленькая соблазнилась. Ну, кстати, кто не знает, как выглядят колючки орешника, вот они. Обратите внимание, какие шипы. Это еще маленькая. Они бывают очень большие. И, соответственно, дрявят лодку на раз. Сейчас хочу ради эксперимента попробовать надеть кукурузину. Потому что в прикормке кукуруза есть. И, быть может, на кукурузу тоже либо будет откликаться. Надо пробовать все возможные способы. Блин, что-то хорошее, ребята. Да. Что-то хорошее я не смог его держать. в зацеп. Да, обидно. Обидно. Ну, явно не красноперка, был карась. И довольно таки крупный. Главное что крючок остался. А его мы сейчас поймаем. Раз он один раз на кукурузу повелся, значит и второй раз поведется. Поехали. Какой хороший краснопер ну вот приличный краснопер ребят хотел опять завести но я уже был на чеку хватит мне ложать так поехали вот это мне уже нравится приятная рыбка И вторая кряду это просто капец посмотрел на камеру думаю что поплавка не видно а он уже лежит вот такая красотка вторая подряд на кукурузу ребята на кукурузу вот что значит август месяц время кукурузы Я кукурузу сначала разламываю, потом надеваю. Для того, чтобы сок из нее выходил, она была более мягкая, и рыба ее охотнее брала. Вот смотрите, что происходит. Просто сразу долбит. Красивая какая. Красивая красная перрочка. И клюнула отлично. Красота. По русской очень нравится я смотрю Чувствовал, что маленькая красноперка долбит. Собирался уже в принципе кукурузу перенаживлять. Потому что заметил, что если она немножко раздолбанная предыдущей рыбой, то берет уже особ поменьше. Видите, только свежая и сразу покрупнее. Сейчас еще немножко подкидаю при кормочке, чтобы рыбка подошла. Буду стараться поменьше кукурузы, чтобы она потом брала ж мою насадку. Так вот, если там кукурузы будет валом, она будет копаться искать кукурузу на дне, а не брать мою. это хорошая вот посмотрите какая отличная вот вот такого примерно плана когда у меня два раза один раз вот сюда завело другой раз туда такое ощущение что тоже была такая же красноперка ну или же карась плотно попала не сошла бы Красавица. и все на кукурузку ребята поэтому кто планирует на озера либо на реки выходить вот в кувшинках в лилиях ловить возьмите кукурузу я думаю она лишним не будет на нее и карасик поклевывает и краснопер я думаю, если где-то есть тарань, то и тарань тоже Симпатичные красноперка. Видно, как плавают. Блин, ребят, жара началась капец. С утра было, когда я проснулся, около 5 часов. Было 16 градусов, было прохладно. Даже кофт одел. Сейчас сижу в белой футболке, чтобы просто не сгореть на шею накинул тряпку потому что уже шея подгорает и температура такое ощущение что уже под тридцатник фух капец и ветра нет комары задал, бывает. в общем августа всей красе с утра прохладно днем рища. ребята в общем смотрите ну как всегда закон подлости да я начал менять карты памяти в обеих камерах клюнула рыбка вот такая вот красотка Понятное дело, я это не заснял, Ну уж извините. Это всегда так, либо ты сел покушать, он тебя начинает клевать, либо ты развернулся, поворачивайся, поплавка нет, либо вот как у меня получилось, я решил поменять называется, карты памяти. Вот как-то так, и клюнула на кукурузу, и причем бодро клюнула, сразу щелки повела. плохой краснопер пошел вот. хороший краснопер Чё я раньше? что я ждал этого карася? Надо было раньше делать глубину в пол воды и бомбить краснопера. А я что то ждал карася. Не дождался, зато краснопер сейчас радует. Красавица, красотка. Итак, друзья, все свою рыбалку я сегодня закончил. Отловился я неплохо. Одному могу сказать, что, конечно, место может быть не самое удачное было, но, к сожалению, туда, куда я хотел, я сегодня не попал за того, что действительно это озеро очень заросшее. Но плюс в том, что сегодня рыбалка была достаточно активная. Сначала я, конечно, уперся в карася, хотел найти карася. Но потом я понял, что, в принципе, карася ждать не стоит, тем более крупного. И я переключился на краснопер. Долго, конечно, я упирался в том плане, что ставил наживку на самое дно, надо было приподнять ее. Вот как только я ее приподнял, все, поклевки начались, краснопер пошел. Ну и такое, я не, скажу, не хочу сказать, что это хороший краснотер, но нормальный, то есть он был с ладошку. Ну и, как говорится, знаете, как говорится, клевала хорошо вчера и будет завтра. И когда уже собирается домой. Вот сейчас я начал собираться домой и реально рыба пошла. Но, к сожалению, камеры уже сели, поэтому записываю финалочку уже на телефон. Все, ребят, кому понравилось видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии. Соответственно, те, кто хочет покататься говном, тоже пишите в комментарии всякую дичь, что типа, нахрена я посмотрел, типа, маленькая рыба и так далее. Ну, это значит, ребята, которые никогда на рыбалке не были и считают, что каждая рыбалка заканчивается только, блин, трофеями. Все, ребят, всем пока, до новых встреч! Ну вот такой мой лов краснопер небольшой до ладошки но его достаточно много на засов пойдет ну и соответственно готов накормить также на что у меня сегодня был заказ